всем привет сейчас покажу вам программку которую я пользуюсь для рекрутинга вконтакте как ее настроить да и как ей пользоваться я отставлю ссылочку на эту программку под этим видео в описании на YouTube. почему именно ссылку да потому что чтобы вы сразу попали на нужный сайт потому что есть еще похожий сайт, но там мошенники орудуют и, э, как сам предупреждает разработчик, да, что очень много таких случаев, что покупают не то, что нужно люди. Вот, поэтому ссылочку оставлю, по ней переходите, полете куда нужно. Вот так вот выглядит сайт. Здесь можно скачать бесплатно эту программку, но там функций практически не будет. <с> Сразу предупреждаю. То есть то, что нужно для рекрутинга, это возможность о, ставить лайки, да, возможность приглашать людей, друзья, возможность рассылать сообщения в личку. Там этого нет в бесплатной версии. А я взяла здесь кнопочку «Купить». Лично я взяла вот эту версию QuickSender Ultra. Стоит она полторы тысячи и Отличается она от обычной этой вот версии Pro за 999 рублей тем, что в этой версии а, идет возможность работать только с одним аккаунтом, но можно переключаться. То есть, например, вы поработали на одном аккаунте, вышли из него, зашли на другой аккаунт в программе, да, вбили логин, пароль, вышли из него, ну, поработали, вышли и так далее. То есть ну, каждый раз придется сидеть садиться за компьютер заново. да вбивать свои логины и пароли, заходить, задавать задания. В общем, не знаю, смотрите сами. Мне было проще переплатить один раз 500 рублей, и здесь можно одновременно запускать в работу 100 до 100 аккаунтов. У меня работает сейчас одновременно 9 аккаунтов. То есть я, в принципе, брала для 10, но пока одна страничка у меня недоделанная покупается программка один раз и на всю жизнь <laughs> то есть и ставится на один компьютер здесь есть вот версия на два компьютера но опять же здесь вот версия Pro, на да, то есть по одному аккаунту вы сможете загружать в этой версии вот отличается говорю только тем что можно до 100 аккаунтов одновременно загружать в работу так смотрите когда вы купите если вы решите покупать да то не торопитесь, когда будете устанавливать. В принципе, там все просто, да, просто читайте, что написано. Не просто так тыкайте, да, а читайте, потому что там такая своеобразная установка. Когда вы получите ключ активации, да, не спешите нажимать там на кнопочку «Зарегистрироваться». Я вам сейчас это показать не смогу, потому что я уже ну, установила один раз, а только один раз она устанавливается на компьютер. Там есть кнопочка «Зарегистрироваться», и там написано, что вам нужно сейчас этим ключом написать, обратиться к разработчику, чтобы он его активировал вам. И там будет ссылочка на страничку этого разработчика ВКонтакте. То есть вы ему пишете свою почту, с которой вы покупали ну, эту программку, и пишете ему этот ключик. Там все будет написано, просто читайте внимательно. И буквально там за 10-15 минут... В течение этого времени он активирует и пишет вам, что все нормально, активировано, пользуйтесь. И после этого вы начинаете пользоваться этой программкой. Выглядит она вот так вот. Так, сейчас я все очищу здесь, чтобы вам ничего не мазулило глаза. А, у меня уже здесь загружены мои аккаунты. Да, чтобы загрузить аккаунты, нужно подготовить документ в таком формате. Здесь у вас будут... Логины от ваших страничек и через двоеточие будет пароль. И с новой строки каждая новая страничка. То есть логин, двоеточие, пароль. Логин, двоеточие, пароль. сохраняется это в документе. Именно документ, да? Текстовый документ. И потом будете загружать в программу. Как загрузить? Смотрите, вы вот нажимаете рабочее окно. У вас здесь будет пусто. Нажимаете «Добавить аккаунты». Здесь нажимаете опять Добавить аккаунты. Выбираете этот документ, нажимаете Открыть. У вас откроются здесь вот ваши аккаунты, и надо будет нажать Авторизовать. Здесь в колоночке Статус будет написано: там, нормально все прошло или ненормально. Если будет какая-то ошибка, например, там неправильно пароль написали, да, то сможете потом вот здесь, вот в документе своем, исправить. Вот, либо, может быть, там страничка у вас заблокирована, а вы не знаете, да. Все, потом закрываете. И здесь тоже будут все ваши а, странички отображены ну, и пронумерованы. А, далее, в настройках, в главных настройках, вот здесь сюда, вставляете обязательно ключ антикапчи. Я беру антикапчу на сайте antikopchi.ru. вот на этом сайте вот видите да антиковча чка ком здесь вам нужно будет зарегистрироваться если не регистрировались положить туда денежку там минимум можно положить 1 доллар я так и делаю ложите и берете код активации и вот сюда его вводите то есть вот у меня сразу видно баланс у меня сейчас там 09 долларов и галочку ставите используя антикапчу, потому что если вы эту галочку не поставите, то в принципе вам вообще зачем тогда этот робот, потому что у вас постоянно будет выходить окошко, в котором вам будут просить там разгадайте код, вам это не нужно, да, вот пусть там за копейки буквально вас будут на сервисе разгадывать эти картинки. Дальше, так управление работой я здесь ничего не меняла вот в лимитах смотрите в рассылке я уже не помню меняла я здесь или нет но я поставила здесь лимит рассылки пользователям в личное сообщение 20 посмотрите сколько у вас будет изначально может быть я поменяла может быть нет уже не помню и вот здесь вот, где инвайтер приглашение в друзья у меня стоит по 25 то есть из списка из поиска по 25 а лайкер не меняла капча тоже не меняла то есть вы можете поставить здесь меньше если например у вас а, за вот один сеанс работы там 10 страничек например вы поставите да вы хотите чтобы у вас было не больше там 100 капч да, чтобы разгадывали ну чтобы деньги может быть сэкономить хотя там копейки стоят Но я вот здесь не меняла то есть можете поменять так все Настройки сделали, и я сейчас вам покажу, чем я пользуюсь да, конкретно. Это уберу, это уберу все. То есть я пользуюсь, ну, в принципе, всем, да, вот, всеми основными функци функциями. Это парсер, парсер – это сбор аудитории, то есть, как бы, вы собираете в один список, людей по заданным критериям. Дальше вы можете по этим людям делать рассылку, например, да? рассылку там в личные сообщения. Вот смотрите, можно, например, так. Вот и стрелочки есть. Очень много функций. Рассылку можно сделать, например, на стены в группу, по комментариям групп, по обсуждениям групп. Можно в сообщении группы сделать, можно по видеозаписям можно предложить новости в группах – это обычно бывает да можно пользователем в личном сообщении отправить можно пользователем на стену отправить а, можно по комментариям да, можно в личное сообщение друзьям можно на стену друзьям отправлять что-то можно по комментариям друзьям то есть очень много функций я пользуюсь не всеми я покажу сейчас чем я пользуюсь а, то есть Рассылку мы делаем по тем людям, которых мы спарсили, то есть по тем людям, которых мы собрали ну, в один общий список по заданным критериям, например, по возрасту, поводу да, и так далее. Инвайтер – это приглашение куда-либо. Вот смотрите, опять же, много тут всего, да, то есть можно пригласить группу, можно на мероприятие, можно, можно по списку друзья пригласить. По списку вот тому, который мы спарсили, да. Можно здесь вот ссылку непосредственно ввести, откуда вы хотите приглашать людей друзья. Например, из группы какой-нибудь, да? А, можно, возможно, друзей добавлять, да? То есть с кем у вас есть общие друзья. Дальше. Это вот что касается инвайтера. То есть инвайт – это приглашение куда-либо. Лайкер, ну, понятно, да? То есть здесь можно лайкать все, что угодно. Можно лайкать... Те, кто оставил комментарии в группе, можно лайкать э, стену ваших друзей, кто у вас в друзьях, можно лайкать просто пользователей, которые вы сюда внесете, да, можно лайкать из поиска, опять же, вводите ссылочку э, на людей, кого вы хотите лайкать. А, лайкать фото друзей тоже иногда, кстати, можно это делать, да, то есть напоминать о себе. И лайкать фото конкретного пользователя, ну, конкретных пользователей. Так, дальше. Ну и все, в принципе, да, давайте покажу теперь, что конкретно, как я делаю. Ну, например, сейчас очищу журнал. Например, смотрите, мы сейчас с вами составим список, то есть спарсим людей, да, с кем мы будем дальнейшие действия производить. Смотрите, давайте мы с вами спарсим, пользователей да то есть здесь стрелочку вот парсер пользователей что это значит то есть я могу зайти например в контакт предположим нажать друзья найти друзей расширенный поиск и задаю критерии кого я хочу, чтобы мне сейчас в отдельный список программа собрала. С этим списком я дальше буду работать. То есть возраст выставляю, пол, страну и ставлю галочку сейчас на сайте. Тут э, очень много пользователей. Да? Я беру сверху ссылочку на то, что мы получили сейчас, вот, страничку эту. Да? Можно как-то здесь еще сузить поиск например там не знаю замуж да Силу сверху берете вставляете вот сюда эту старую ссылочку я уберу который до этого работала тут вообще есть видео уроки да по всем функциям можете смотреть я С -с -с -с. просто вам облегченную такую версию даю а, загрузили и сколько вы хотите с, а, спарсить то есть вы видите что здесь очень много до да, 417 тысяч нам столько не нужно <с> например вы хотите в дальнейшем там добавить с 10 страниц по 20 человек друзья то есть вам нужно будет 200 человек да а, и здесь я не меняю ничего здесь единственное, вы можете проверить если вы хотите например потом человеку отправить личное сообщение, то вы от, проверяйте обязательно на открыть личные сообщения. Если вы не собираетесь сейчас отправлять сообщения, да, то есть вы просто хотите полайкать, например, этих людей, можно, в принципе, не проверять. Если вы хотите покомментировать, хотя я не рекомендую комментировать через робота, он там всякую ерунду, может быть, не в тему напишет, да. вот. Поэтому здесь проверяем либо на личные сообщения, если хотим отправлять личные сообщения. Если не хотим, то не проверяем и нажимаем так здесь очистить результат делаем если вы что-то до этого делали да то смотрите что у вас здесь по нулям все было да и нажимаем начать программа сейчас начнет видите начинает собирать Здесь можно смотреть журнал событий, то есть, кого он нам собирает здесь. Здесь можно даже посмотреть это, так как мы здесь поставили по номеру страницы, можно поставить по ID, да, там ссылочками будет. Но нам, в принципе, это не важно, потому что мы все равно делаем все через робота. Вот сейчас он нам 200 человек соберет и остановится сам. Он делает небольшие... Задержки, чтобы как бы не было подозрительных действий, да, как бы для администрации ВКонтакте. Все, видите, 200 человек собрал и остановился, то есть сам. А что мы можем делать дальше? То есть мы сейчас спарсили пользователей, и что мы можем сделать? мы, например, можем с вами полайкать тех людей, которых мы сейчас собрали. Да? Нам их не надо нигде сохранять. У нас сам Папсер сейчас сохраняет. Да? Ну, сама программка сохраняет. Например, давайте полайкаем их. Лайкать тоже тут много. да? Я вам показывала критериев. Мы сейчас будем с вами лайкать. Мы можем полайкать, например, стену пользователя и здесь вот очистим то что у нас было предыдущее и возьмем из парсера то есть вот здесь нажимаете взять из парсера видите у нас 200 наших человек которые мы только что с вами из парсера. здесь обязательно ставите галочки blacklist то есть использовать и автоматически пополнять что это такое очень важно, если вы вот именно взяли вот эту версию, как у меня, за полторы тысячи, да, а, то есть, чтобы с разных страничек а, одного и того же человека мы не лайкали, или, например, с, одного, с разных страничек одного и того же человека не добавляли в друзья, или, например, одному и тому же человеку с разных страничек не писали сообщения, то есть, чтобы одно и то же действие с разных страничек мы одному и тому же человеку не делали. То есть программа автоматически будет запоминать, кому больше действий делать не надо. То есть по этим людям он больше действий никогда делать не будет. Только с одной странички. Это очень важно. Так, вот здесь задержку между действиями ставите побольше, чем тут будет стоять. Да, тут будет меньше у вас автоматически стоять. И я поставила здесь от 23. Ну, например, там на обум да, поставила. То есть чем больше у вас интервал, задержка тем меньше вероятность блокировки здесь я не ставлю галочку потому что я ставлю не по одному лайку каждому пользователю а от трех например до 7 то есть кому-то три кому-то 5 кому-то 7 да? и дальше нажимаю чтобы запустить эту задачу я нажимаю рабочее окно и здесь выбираю с какого аккаунта я хочу чтобы эта задача у меня сейчас выполнялась я могу сразу выбрать все, а могу выбрать какой-то определенный. Например, если я хочу выбрать определенный, то я на него нажимаю, он выделяется синим цветом. И я тогда нажимаю выделенный аккаунт. А нет, вот. Нажимаю Выделенный аккаунт вот здесь вот, внизу, да? И что делать? Например, лайкер, да? И у нас сейчас лайк идет стены пользователя. Да, то есть то задание, которое мы сейчас с вами давали. Вот. Лайк стены пользователя. Вот. А если я хочу, чтобы у меня все аккаунты работали, то есть я вообще, в принципе, эту версию покупала, чтобы у меня сразу работали все аккаунты. Поэтому я всегда выбираю все аккаунты. Нажимаю лайкер. Стены пользователя. Все. У меня пошли, пошло выполнение задач. Сначала настройки да, проходят все который мы с вами здесь настраивали. вот Поставили лайк. Вы можете зайти на свои странички да, и посмотреть. Вот, например, на этой страничке у меня последний лайк. Я вот захожу, например, в закладки. Да, там отображается, кого вы лайкнули. Последний лайк был вот на этой фотографии. да. Спустя какое-то время я обновлю страничку. Ну, вот сейчас еще пока я никого не лайкнула с этой странички. Робот не лайкнул, да? Мы подождем буквально там несколько секунд. Обновим еще раз. И вот, пожалуйста, у нас появилась новая фотография. Да? То есть получается, что робот вместо нас лайкнул эту девушке фотку. Так, закрываем, дальше смотрим, да? Ну, мы можем сейчас остановить, да, как остановить? Также нажимаете остановить задачу, все аккаунты. А так вы бы продолжили просто, да, ушли куда-то заниматься своими делами, он бы далайкал, программа бы далайкала. Дальше, что мы можем еще сделать? <coughs> мы можем... Пользоваться функцией Inviter – это приглашение, я уже говорила, да, то есть добавление куда-то в группу, на мероприятие, в друзья, да. А, ну, вот, например, давайте друзья по списку пригласим. Очистим здесь прошлый результат. А, здесь опять возьмем из парсера. Те же самые 200 человек. А, здесь ну, я ничего не меняю, то есть добавляю всех. А задержка между действиями, большая стоит, да, чтобы исключить блокировку, то есть меньше вероятности, что меня будет блокировать. Здесь использую «Блэклист» обязательно. И смотрите, запоминайте, да, добавление «Друзья по списку». Заходим в рабочее окно, опять, а, «Все аккаунты», «Инвайтинг», «Друзья по списку». Вот видите, пишет а, пользователи «Блэклист», да, то есть а, с одними и теми же людьми а, программа контакта не делает, да то есть не контактируют а, иногда здесь вот выходит что пользователь не имеет указанный диапазон подписчиков то есть у нас вот здесь вот мы поставили что автоматически в принципе так стояло да что до трех подписчиков можете увеличить можете уменьшить да и тогда вот это вот выходить не будет такая же не то что ошибка да а Просто если у человека больше подписчиков, это говорит о том, что, скорее всего, он уже в каком-то проекте, то есть почему у него много подписчиков, да? Так, и в конце вот он завершает задачу. Все. Что мы еще можем сделать? Мы, кстати, можем инвайт делать не только по людям, которые у нас из парсера, мы можем добавлять друзья из поиска. Например, мы можем точно так же вот здесь вот делали да, для парсинга критерии выставляли мы можем просто взять ссылочку сверху копировать ее и сразу вот сюда вот не занимаясь парсингом вот сюда вот ставить просто ссылку и из по этим критериям да, вот, будут добавляться людям Сколько будет добавляться, да, вот у вас в настройках здесь написано, то есть в «Invite» сколько вы приглашаете друзья из поиска, 25 человек, вот. То есть не больше 25 человек на, человек на страничку вы добавите. Задержку ставите как можно больше, да? а, Галочку обязательно ставите, что у пользователя есть фотография на аватарке. Здесь ставите «Блэклист». А, и здесь, если вы поставите в пользов сети с телефона, то... Те, кто сидят с компьютера, у вас не будет добавляться. Поэтому ну, я не советую здесь ставить галочку. А, и пошли, а, запомнили, да, добавление «Друзья из поиска» и пошли в рабочее окно. Опять нажимаем «Все аккаунты», «Девайдинг», «Друзья из поиска». Вот, Кто-то уже в блэк-листе, да, потому что мы уже добавляли, что-то с ними делали. Вот они, наши задержки пошли. То есть мы не добавляем а, каждую секунду людей, друзья, да? Робот нам не добавляет программу это Вот поймали капчу. За вот столько времени, смотрите, первую капчу только поймали. То есть код вышел, да, нам, чтобы мы ввели. Я думаю, понятно, да? Здесь останавливаем задачу. Дальше что еще можно делать? Я думаю, понятно, в принципе, с лайкингом и добавлением. да. Давайте покажу теперь, как рассылать что-либо. Ну, что-либо. Я рассылаю только личные сообщения. И делаю еще раз ссылку поздравлений с днем рождения в группу, не в группу, а на страничку. Пользователю, получается, на стену я делаю. Смотрите, как вообще этой функции пользоваться. Так, мы сейчас давайте куда? Вот. В сообщение в личное, да? Вот, пользователем в, в личное сообщение. Здесь мы, давайте, вот почистим. А галочки всегда ставим, да, вот здесь вот. А здесь задержку ставьте как можно больше, да, чтобы, так как это сообщение в личку все-таки, причем незнакомым людям, да, вы будете рассылать. Не друзьям вы сейчас делаете, а просто пользователям. А поэтому задержку можно, нужно ставить как можно больше. Э -э настройки здесь я не ставлю галочку. Текст рассылки. Смотрите, вообще здесь, я сейчас тут уберу, у вас будет пусто. И здесь есть вот такая вот кнопочка Вставить. И для того, чтобы, например, у вас с разных страниц не отправлялось одинаковое сообщение. Вы здесь пишете вариации своего сообщения. Например, добрый день. То есть одному человеку э программа напишет добрый день, другому привет. Ну, только с большой буквы, да? Вы же первое слово пишете. Дальше. Если утром будете отправлять доброе утро, можно как вариант, да, здесь просто, например, «Здравствуйте». Так, после, вот, то есть здесь у вас, получается, вот этими черточками, да, разделены варианты того, что вы напишете. Если у вас только хотите, например, оставить три варианта, вы убираете просто вот так вот и черточку одну убираете. Дальше после этой скобки фигурной вы ставите например, запятую, то есть э, кому-то программа напишет «Добрый день», кому-то напишет «Привет», кому-то напишет «Доброе утро». Дальше вы пишете по смыслу, да? А, там, например, меня зовут Евгения. Вы пишете свое имя, да? Там улыбочки, например. Потом опять Можете поставить а, различные варианты. То есть с одной странички отправят один вариант, с другой странички другой вариант, с третьей странички там. А, вы можете сколько угодно таких вариантов сделать. Главное разделить вот этими вот черточками. Например, можете здесь написать. А, так, ну что написать там? Давайте придумаем сейчас быстренько. Я партнер проекта «Энергия роста». Потом другому человеку, например, вы напишите Я менеджер интернет-магазина. Третьему человеку напишите Я занимаюсь развитием интернет-магазинов. Здесь можете еще вариант написать, да, можете убрать. И э, посмотрите, то есть, как это будет выглядеть в сообщениях. То есть один человек может от вас получить вот такое вот сообщение. Добрый день, меня зовут Евгения, я менеджер интернет-магазина. Другой получит сообщение, например, привет, меня зовут Евгения, да, то есть здесь без вариантов, я партнер проекта «Энергия роста». Третий получит сообщение. Доброе утро, меня зовут Евгения, я занимаюсь развитием интернет-магазина. Здесь вы ставите точку например, да, у вас заканчивается предложение. Дальше можете писать либо общее, вот, то есть то, что вы не вставляете в эти скобки, это будет отправлено обязательно. Да? То, что вы ставите в скобки, это будет как вариант. Либо этот вариант отправлен, либо этот вариант отправлен, либо этот вариант отправлен. То есть программа сама будет выбирать, кому какой вариант отправить, чтобы одинаковых сообщений не было. Ну, они будут одинаковые, да, но ну, просто он будет подставлять варианты. А, например, вы здесь можете опять вставить, да. Сейчас набираю э, сотрудников для удаленной работы. Здесь можете написать, мне в команду нужны там амбициозные люди, ну это я от балды пишу, честно говоря, да, вы можете сами писать что, что угодно подумайте хорошо, да, только что будете писать амбициозные люди и здесь еще какой-то вариант напишите, да, вот и либо уберете, либо еще один вариант напишите и в конце, например, спрашивайте тоже, либо один вариант ответа у вас будет здесь сообщение, точно, либо опять несколько там а, рассказать вам по вакансии. Здесь, например, будет вам интересно узнать, как можно работать удаленно. И здесь еще несколько вариантов. Да? То есть, смотрите, ваше сообщение будет кому-то выглядеть вот так. Вот одному человеку. Добрый день, меня зовут Евгения. Я занимаюсь развитием интернет-магазинов. «Мне в команду нужны амбициозные люди». В этом вам о вакансии. Да, это будет у одного человека такое сообщение. Другому человеку отправится сообщение «Доброе утро, меня зовут Евгения, я менеджер этого магазина сейчас набираю сотрудников удаленной работы, вам интересно знать, как можно работать удаленно?» То есть вы такое сообщение отправите. Да? То есть вы здесь составляете текст и читаете так, чтобы каждые вот эти вот фразы да, друг с другом, если вдруг программа решит э, их совместить, чтобы они были совместимы да, в одном сообщении человеку. Э, то есть у вас как бы блоками будет, да, вот эти скобочки, они у вас блоками, это один блок, например, здесь вы рассказываете о том, что набираете сотрудников, это другой блок, здесь вы спрашиваете, задаете вопрос, это другой блок, здесь вы здороваетесь, да, то есть вот такими блоками строите свое сообщение и потом нажимаете у нас получается пользователь плс да, рабочее окно выбираем все аккаунты а, рассылка пользователям былs я сейчас отправлять не буду потому что <laughs> но ну, я не думала надо а, текстом да нормально то есть Бочки у меня тут еще стоят, мне нужно, чтобы не отправлялось так. Я вам просто покажу, как это работает, да? То есть я отправляла сегодня вот такие вот сообщения. Например, вот «Добрый день, мы с вами не знакомы». А с другой странички, да, я отправляла вот такие вот сообщения. Так, ну здесь одинаково отправились, да. Так, это некая девятая, шестая страничка. Давайте сейчас откроем еще страничку. Какими тут были сообщения? То есть программа сама их формирует. Так. Тут тоже так, а нет, вот. Тут уже по-другому маленечко, да? То есть, смотрите, тут было доброго дня, меня зовут Евгения, наткнулась на вас в детской группе. А тут вот другое сообщение. Добрый день, мы с вами не знакомы, я видела вас в группе про деток. То есть, а, программа сама сформировала вот эти вот сообщения из предложенных мной вариантов. Это очень удобно, да, то есть, за одинаковое сообщение вас бы заблокировали, а так не блокирует вот вот в принципе как бы и все да то есть э, то чем я пользуюсь в основном ну еще пользовалась вот пользоваться на стену я отправляла точно так же вот через эти функции поздравляла с днем рождения были отклики люди писали спасибо то есть нужно просто потом с ними выходить на связь э, и контактировать здесь можно также медиафайлы загрузить но здесь вы грузите я неправильно здесь загрузила Сначала вы грузите в альбом какой-нибудь своей страничке. альбом должен быть открытый обязательно. В альбом грузите фотографии, точнее картинки, ну, поздравительные, да, какие-нибудь красивые днем рождения, например, там, или с праздником каким-нибудь. И сюда потом ссылочку на фотографию вставляете. И потом через рабочее окно нажимаете здесь все аккаунты рассылка пользователя на стену. То есть он будет отправлять текст плюс фотографию. Текст плюс фотографию. Ну, вот так вот это работает. А сейчас это может быть сложновато, да, все это выглядело, потому что я вам показала все и сразу, все функции сразу. А, начинала я с... Ну, по отдельности, да, каждую функцию изучать. То есть вы, если будете работать с этой программой, тоже изучаете все по отдельности. Сначала вы учитесь парсить, либо, если не хотите парсить, то я вам показывала, да, что можно через ссылку, просто ссылочку даете сюда, и с этой ссылки уже по заданным критериям у вас будет программа находить людей. А потом учитесь, например, лайкать, like да, потом учитесь приглашать людей, друзья, потом уже рассылку делать. То есть вот таким вот образом. Все, спасибо за внимание. Какие-то вопросы, -то, если будут, пишите.